Первый. Ебать, он долбоём. Ну что это? Иди нахуй! Иди нахуй! Ну какого хуя мне дают въебало? Эта дура убивает, блять, спасмака его даже, блядь, не смотрят, сука.